Приветствую всех! Давайте откроем учебник на 23-й странице и тема этого урока. Отработка ощущения музыкальной формы на простых упражнениях и музыкальный образ в пьесе. Этот урок состоит из двух видео. И тема сегодняшнего урока – музыкальная форма. Форма в музыке помогает распределять энергию во всей пьесе, точно так же, как фразировка помогает распределять энергию в небольших блоках, и поэтому форма помогает ощутить структуру строения всей пьесы. И это дает возможность исполнителю и слушателю почувствовать льющуюся линию истории через все произведение. Музыкальная форма – это музыкальная структура пьесы. Если пианист не чувствует это, его игра будет э, скучной, статичной и монотонной. И секрет идеальной кульминации зависит от того, насколько точно мы распределяем энергию во всей пьесе. Начало истории не слишком интенсивно, и затем постепенно увеличивать энергию, принося полную энергию, точно кульминации. И точно так же, как и фразировка, музыкальная форма состоит из двух частей: анализа формы и пения. А другими словами, нам необходимо понять структуру формы и как правильно интонировать форму во время игры, так чтобы передать наши намерения через игру. И я очень рекомендую посмотреть видео о том, как выстраивать форму в произведениях. Это очень детальное видео, и в плейлисте Академии Пьяно well это видео следует сразу за этим уроком. Давайте откроем учебник на 24 четвертой странице, и здесь эм, мы будем просто петь один и тот же интервал, наполняя его разным смыслом, разными частями формы. Например, давайте возьмем эту терцию. Теперь вспомните чувство вступления, введения в историю, вот эту особую энергию. Затем начало истории, развитие, подход к кульминации, кульминацию и заключение. И вы просто настраивайтесь на это ощущение точно так же, как вы делали в музыкальном образе. И чувствуете, как вы выражаете, передаете вибрации этой энергии через антонирование, через вот это расстояние между звуками. Повторите за мной пение интервала вверх и вниз. И поем его как вступление, начало, развитие, подход кульминации, кульминация и заключение. И самостоятельно вам нужно будет завершить таким образом все остальные интервалы. Теперь споем последовательность в разных частях формы. Опять вступление. Начало. Развитие. Подход к кульминации. Кульминация. Да ну, вы уже поняли. И теперь давайте сыграем эту последовательность во время внутреннего пения, то есть с интонацией, точно так же, как мы только что пели. Просто вместо голоса мы теперь играем. И, наверное, я просто сыграю все последовательности сразу, и затем вы просто повторите за мной эту мега-последовательность. Я думаю, так будет проще ловить чувство формы.